Здравствуйте, и с вами доктор Шилов, автор проекта докторшилов.ком, а также проекта макивара.ру. Я хочу рассказать вам в этом видео о том, как бегать по пляжу. Я поделюсь с вами собственным опытом. Дело в том, что пляжи бывают абсолютно разные, и бегать по пляжу это совсем не то, что бегать по асфальту и даже по пересеченной местности, по грунтовой дорожке. Это разные вещи. И пляжи, кстати, тоже разные бывают, о чем я сейчас и расскажу. Вот, например, Нагуа. Гуа. На Гуа э, есть места, где пляжи по 40 километров длиной. И настолько там э, пологии спуск на пляж идет, что, э, в общем-то, перепада вот угла в сторону моря нету практически вообще, совсем. И поэтому э, никакого перекоса, бежать очень э, шикарно. Еще шикарно и потому, э, что э, песок, неважно там был, прилив, отлив, сырой песок или сухой, он все время... Довольно плотный Если как же долго на месте постоять Особенно если волны подходят То ноги начнут э, проваливаться Но когда бежишь Он легонечко пружинит Прямо как профессиональная дорожка да, В электрическом манеже Вот прямо такое же вот ощущение Поэтому бегать можно и в кроссовках И босиком И как угодно И в коралках, И в какой-то обуви специальной там, и... Но лучше босиком конечно Понимаете по пляжам лучше бегать босиком Там а-ля да? Помните Бекилу который был двукратным, по-моему, чемпионом по марафону. Ну, э -э, олимпийских игр чемпион. Так вот, э -э, значит, э -э, бежать удобно. И поэтому вы как встали, зарядили в одну сторону, потом в, -в, -в другую. Хоть четверть марафона, хоть полумарафон, хоть сколько хочется. А вот здесь вот посмотрите, видите вот этот пляж. Это на Шри-Ланке. Это пляж амайя Бич. От отеля, который находится вот там. Вот той стране где я живу и до конца вот той косы всего всего навсего 2 километра ну казалось бы совсем немного да то есть 2 туда 2 назад в 4 так вот я расскажу вам как осваивал я значит, эту дистанцию на самом деле опыт у меня есть поэтому я делюсь не тем как я именно здесь осваиваю, это а вообще каков подход должен быть во-первых, я рекомендую для начала вам все-таки по пляжу прогуляться. Посмотреть, насколько рыхлый песок и сильно ли проваливается. Потому что пляжи разные бывают. Я уже говорил об этом. И смотрите, что бывает. Бывают такие пляжи, вот как вот здесь, что когда сырой песок, вот на приливе или там отливе, то нога в него проваливается сразу по щеколотку. Вот вы когда пешочком пойдете, вы это быстро поймете. Вы, конечно, когда бежите, нога проваливается меньше. Почему? Потому что идет ударная нагрузка. А песок сырой, он э, работает как вот эти вот э, не ньютонские жидкости. То есть они э, чем сильнее и резче, значит, удар, касание, тем они более плотные. Стоит только встать на месте и поехал сразу вниз, что называется. Но тем не менее, э, когда бежишь, особенно на носках, нога проваливается, бежать м, довольно сложно. Есть единственная панацея в том, что можно бежать через э, пятку. Это очень облегчает ну, э, тему для новичков. Для суставов это более-менее нормально. То есть ударной нагрузки как, как, как таковой нет, потому что пятка проваливается в песок. Вот. Но здесь другие нюансы есть. Из-за того, что очень много подключается мышц стабилизаторов, нагрузка идет на стопу, на голеностопный сустав и на колено чрезвычайно большая. Потому что нога все-таки она немножко виляется. То где-то больше песок провалится под латеральным краем стопы, где-то под медиальным и так далее. Нагрузка на икры. То есть и на э, накроножную мышцу, и на комболовидную мышцу, и, как это ни странно, на переднюю поверхность голени э, тоже, потому что носок приходится еще и задирать вверх. Так вот, если у вас опыта по пляжу нету бегать, э, то я рекомендую вам э, э, начинать с маленьких дистанций, даже если вы спокойно пробегаете десятку, пятнашку. Я рекомендую в первый день пробежать на километра два, может от силы и не больше, просто посмотреть как это будет. Объясню почему. Вы не устанете, вы не запыхаетесь, если вы тренированный человек. Если не тренированный, тогда тем более с э, больше километра бегать не надо. Вопрос в, в другом, из-за того, что нога работает немножко по-другому, подключаются много мелких э, связок, можно их так хорошо раздергать, что вы потом на 3-4 дня можете выпасть из бегового процесса вообще, а вам оно надо. Если вы любите бегать, зачем вам потом терять несколько дней времени для того, чтобы нормально восстановиться. Более того, еще не факт, что вы нормально восстановитесь, понимаете. Ваши вот. связки восстанавливаются довольно долго. А на отдыхе у вас нет ни физиотерапии, ни мазей там адекватных, ничего другого. К тому же вы будете путешествовать, там, возможно лазить по горам или что-то еще, активный образ жизни. У вас связка не восстановится. Вот поэтому я вам и рекомендую начинать там, потихонечку. И потом каждый день увеличивать там На километр, на два Потом можно сразу уже нормально делать все Потому что вы просто приспособитесь довольно быстро вот. И еще очень важный момент Я не зря сказал Когда про Гуа рассказывал Что там ровный совершенно пляж Здесь же пляж И очень часто так бывает Они бывают вот так вот под углом И поэтому когда вы бежите в одну сторону То что происходит вот Та связка, которая у вас будет на ноге Которая ближе к морю Латеральная коллатеральная, то есть это связка колена на ноге, которая ближе к морю, и связка та тоже, которая будет ближе к морю. Она будет нагружаться намного больше. Потому что вы, чтобы держать нормальный центр тяжести, будете перевешивать его э, на эту ногу. И, соответственно, на противоположность на ноге медиальная э, связка будет нагружаться коллатеральной, тоже больше. То есть это та связка, которая на ноге, которая от моря дальше, э, но связка, которая к морю ближе. То есть, у вас все время будет работать те связки на коленах, сильнее, которые ближе к морю. И если вы будете бежать в одну сторону очень долго, километров по 5, по 6, а то и может быть 10 в одну сторону, 10 в другую, то вы можете эти связки очень сильно перегрузить. Они к этому непривычны. И вы получите себе серьезную проблему. У вас потом колени болеть будут очень и очень долго. Вот. Поэтому моя рекомендация, смотрите, такая. Пока вы не принавырялись, пока у вас нет опыта, то сколько бы вы ни захотели пробежать, там 5-10 километров или сколько-то еще, бегите в одну сторону километра, в другую сторону километра, в одну сторону километра, в другую сторону километра. Может даже вообще по 500 метров. И так надо делать первые несколько дней. И вот когда уже связки ваши привыкнут, стабилизация будет там адекватной и компенсация а, самого бегового процесса выровняется, вы можете бежать уже в одну сторону 5 километров, в, в другую сторону 5. И все будет абсолютно нормально. Вот такой вот маленький лайфхак. Я думаю, вам это, в общем-то, поможет, потому что это, на самом деле, серьезная вещь. Очень часто бывает так, что человек, который спортом занимается довольно много, приезжает на отдых, и он хочет заниматься, то есть ему вообще кайфово. Бывает такое, что человек, который никогда не занимался, приезжает на отдых и говорит, вот здесь самое время, пока была работа, я не мог, а сейчас буду. И во все тяжкие по пляжу туда-сюда, туда-сюда, все, ноги не работают через день или на следующий день, и на этом все заканчивается, надо восстанавливаться. А отпуск всего на 10 дней или ну, там, 2 недели, в итоге из них одна неделя вылетает, а потом уже есть остаточный сам травматизм, как-то боязно это делать, и человек уже до конца там отдыхает, что я в конце концов отдыхать приехал или спортом заниматься, и э, значит, дело пропало. Так вот, чтобы не совершать таких ошибок, слушайте мои, Значит, аудиоподкасты Смотрите мои видео Обязательно подписывайтесь на канал Доктор Шилов, это на ютубе А также в инстаграме ком И на ютубе ком На мой канал на ютубе Шилов М Или Михаил Шилов Live channel Шилов, тоже канал Это на ютубе Ну и в инстаграме, все там одинаково Совершенно одинаково называется а вам удачи, друзья. Занимайтесь спортом и все у вас будет отлично получаться. До встречи в следующем видео. Всем пока.